Ну, в общем, все двери работают. Mm -hmm. Peugeot Partner, 2008 год. Сделан ключ с кнопками. Этот ключ не работает у людей. Заводим автомобиль. Сейчас также покажу на этом. автомобиль заводится заводим автомобиль старым ключом тоже пока заводится